Всем привет, друзья! Вот наступило время нам с вами прогуляться по территории пляжа Джангл Аквапарк в сети Альбатрос. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это наличие -э снэк-ресторана. Там вы можете перекусить в определенное время. Выбор, конечно, небольшой, но тем не менее можно покушать. На пляже также есть охрана, которая патрулирует пляж. Это тоже очень хорошо, следят за пьяными. Кроме того, на пляже есть небольшой бар. Там можно взять бесплатно пиво, прохладительные напитки, воду и все. Ну, вот такое, чтобы попить. Территория также, кроме бара, есть на пляже э, такой вот school, э, ну, в общем, школа серфинга. Для любителей посерфить, пожалуйста, можете поплавать, погонять на серфинге. Особенность на пляже есть э, такие вот... Э, Кровати для, под навесом, очень удобные пляжные кровати, там можно прятаться от жары. И, как вы уже заметили по видео, места достаточно для всех. На пляже всегда найдутся свободные шезлонги, это хорошо. В очень ну, близкой доступности около пляжа есть фирс, который отличается от понтона тем, что он стоит на сваях. Есть лавочка на пирсе, их там несколько, можно наблюдать за морем. Есть спуски в море для любителей, посмотреть водный мир это всегда актуально, поэтому берите маски для снорклинга и в свободную, в хорошую, тихую, спокойную погоду всегда можно насладиться подводным миром Красного моря. Также есть там площадка на пирсе, которой очень классная локация для фотографий. И там можно пофотографироваться. Пляж данный делится на две части. С правой стороны это территория пляжа Джунгл Аквапарк. А с левой стороны, вот вы видите перегородку, там находится территория пляжа Дана Бич. Это тоже сетель Батрос, соседний отель. В принципе, можно ходить и там, и там, купаться можно и там, и там, но э, необходимо шезлонги занимать, если вы с джангл аквапарка, то шезлонги занимаете с правой стороны и отдыхаете, никто вам слова плохого не скажет. Здесь клёво, в принципе, жалко, что ветер достаточно сильный, а так, конечно, офигенно.